Нужна ли на новых торгах электронная подпись для участия? Если мы правильно поняли и речь идет об активах госкорпораций, то подпись вам не понадобится. Вы можете приобрести лот, просто заполнив заявку и документы. Однако, часть компаний выставляют на торгах, где ключ вам потребуется. Ключ, как правило, универсальный, если вдруг для выбранных торгов ключ необходим, вы сможете его использовать не только в новых торгах актива госкорпораций, но и в других торгах. Одна из главных фишек активов госкорпораций – здесь вы можете начать работать без АЦП. То есть первые сделки провести без ключа или оформить его в случае необходимости, если вы найдете объект без АЦП. Друзья!